Следующую пятницу в Казанском федеральном университете пройдет 14-я серия научно-популярного проекта «Про в КФУ в офлайн-формате. В рамках мероприятия планируются лекции от преподавателей университета и приглашенных лекторов. Отметим, что одна из важнейших тем, представленная на «Техно ночи», будет посвящена вопросам протезирования мозга и способности читать человеческие мысли. Немаловажно то, что данный проект из года в год дает возможность детям и взрослым получить новые знания и с каждым разом все успешнее. Тех счастливчиков, которые сумеют попасть на «Техно -но... Ждут разнообразные научные кружки, всевозможные увлекательные виртуальные выставки, интересные эксперименты, мастер-класы от грамотных специалистов, а также не менее познавательные викторины и конкурсы. Особое внимание стоит обратить на лекцию интерфейса, мозг, компьютера, заместителя руководителя Центра компетенции Национальной технической инициативы по новым и мобильным источникам энергии по коммуникации при Институте проблем химической физики РАН Алексея Паевского. Посетители в полном объеме узнают, существует ли телекинез и можно ли читать мысли человека и протезировать. Мозг. Напомним, что Про науку в КФУ – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который реализуется с 2016 года. Идейным вдохновителем и инициатором проекта выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, который на протяжении многих лет активно поддерживал научную деятельность студенческих сообществ. Одним из крупнейших мероприятий прошлых лет стала Пронаука 2.0, которая позволила в полной мере отразить проделанную работу в рамках молодежных студенческих объединений. Участие в мероприятии бесплатное, для посещения необходимо лишь зарегистрироваться. Пронаука пройдет с 17.00 до 22.00 во втором учебном корпусе КФУ по адресу Кремлевская, 35. Возрастная категория 6+. Карина Саяхова, Универньюс.